Васюткина озеро, и мне бы хотелось у вас спросить, почему рассказ так назван? Васюткина озеро? Пожалуйста, слушаю Тагильцева. Я уже много рассказывается, как мальчик Васютка нашел озеро. <с Esto> и через назвали это озеро. Понятно. А скажите, пожалуйста, а могли назвать каким-то другим? Да, а именно назвали не Васина. А почему именно Васюткина? Виталик, как ты думаешь? Ну, я думаю, потому что его Васюки же называли. Угу. Вот мама, папа, дедушка, называли Васюшки. А называли Васюшки, да, потому что ну он же пять дней бродил по этому лесу, сипал около этого озера, он считай крутился. Он там нашел рыбу, вот, там, ну нашел много чего и в честь этого, думаю, назвали Васюкнов. Это было а? очень ценно, да? Да, да, это было ценно, потому что э, в озере было много рыбы. Да, и рыба была какая? Белая. Белая. А чем цена белая рыба? Она Не уже знает. Так только руки поднимаем. Она вкусная, это первое, а второе. Белая. Она полезная. Белая. Она полезная, конечно. Белая рыба это все равно, что белая. мясо. Поэтому Васютка, в общем-то, совершил такое важное, полезное дело. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. Такой. Скажите, пожалуйста. А вот что помогло, с вашей точки зрения, что помогло Васютке а, выжить а, в тайге? Вопрос понятен? Да. А, так, кто будет отвечать? Так, пожалуйста, Максим, слушаем тебя. Ну, потому что ему там дедушка говорил раньше, как там выживать в лесу, если он в такую ситуацию попал. И ему еще... Там, так, ребятки, я, я не слышу. Вот Максим говорит, и одновременно кто-то разговаривает. Я не слышу. Пожалуйста, тише. И с помощью того, что он не хотел сначала в гости хлеба этого братья, потом он взял. И ему это пригодилось, не умреть от этого времени. Итак, посмотрите, важную, важную вещь сейчас сказал э, Максим. Максим да? Он сказал, Саша Мастерских, вот все посмотрят, как ты себя ведешь. Важную вещь сказал э, Максим, он... Взял с собой то, что мама ему велела взять. То есть, если бы, Максим, он не послушался свою маму и не взял бы хлеба, спичек, да? Если бы он не взял то, что берут обычно все, кто там берет? Охотники. Охотники и те, кто живут в тайге, таежные жители, да? А, значит, надо было обязательно все это взять для того, чтобы... Если, не дай Бог, что-то случится, он бы мог этим воспользоваться. А да, совершенно верно. Пожалуйста, дополните. Ну, значит, что ему еще помогло, ну, типа, его находчивость и его память. Ну, типа, он вообще запоминал. Без типа только. Он запоминал что, Виталий? Он Витали? запоминал то, что ему рассказывал дедушка. Это очень важно, да? Это очень важно, да. И его находчивость тоже ему помогала. А скажите, знания какие-то у него были? Вот, а он ориентировался на местности? Например, перечислите, какие знания у него были, пожалуйста, Саша Бедюк. Так, садись. Слушаю. Только не по муху, а по мху он ориентировался, okay. согласна. Еще. Еще он ориентировался. Как называлось это слово? Вспомните, мы выписывали. Он обращал внимание на... На, зарубки. на зарубки. Затиси, да, зарубки. Затиси или зарубки на деревьях. Так, он знал, что по этим зарубкам можно сориентироваться на местности. Еще какие знания у него были, географические сведения, какие были у него. И Крюшина Алена, ты запомнила что-то? Да, например, он знал, что если на деревьях больше то это значит. А Да, совершенно верно. Хорошо. Еще одна вещь. Вы помните, мы да. в прошлый... Подожди, Виталик, у нас много народу в классе. Все должны поучаствовать, да? Вы все помните, Алиса, ты помнишь в этот момент, когда э, он нашел озеро и почему-то обрадовался, что озеро, возможно, проточное. Как, э, почему это было важно для него, для спасения мальчика? Пожалуйста, кто ответит. Так, Громов. Ой, тебя слышно не будет ведь. Можешь громко сказать? Ну-ка. Потому что многие озера... Озера? Озера могут попадать в какую-то реку. Реку. Короче, реку. Так, и почему это было важно? Пожалуйста. мог попасть на... Он мог к себе домой. А как он попадет к себе домой? мог может... Это его, это... к это... это... это... это... Енисею. Енисею. А именно Енисей это какая река? Это река, которая могла его привести домой. домой. А почему домой могла привести река Енисей? Саша Тимофеев, как думает? Очень простой ответ, потому Нет. что Енисей это... Ну, Виталий? Потому типа, с... что Енисей начинался с... Что-то ты типа сегодня много говоришь. Енисей это судоходная река. А раз Енисей это судоходная река, мы с вами про что изложение писали? Про, про, пароход. про пароход. про теплоход. Значит, надо было встретить либо... Какой-то судно можно было встретить. А можно да. когда типа, он определял, куда-нибудь... Да, пожалуйста. Еще ему где-то рассказывал, да, если будет очень много звезд на небе, это значит, что ну, будет очень темно. А, ну, это не имеет отношения к кораблю. Ну, спасибо. Нет, Все, спасибо. Какие иллюстрации мы могли бы нарисовать к этому рассказу? Это у нас было словесное такое задание, да, словесное рисование. Пожалуйста, слушаю, Варинов. Как мальчик уходит из леса, перед ним открывается лес, и он видит вот эту вот реку. Радости, Только не реку, а реку. реку. И он от радости лежит к реке, чтобы умыть, попить. И видит еще, что маленький дымок выходит из бугры с речки. Он думает идти вверх или вниз, угу. потом он решил все-таки остаться, потому что можно проворонить корабль Да. развел огонь. Кстати, вот мы писали изложение, Максим, у меня к тебе вопрос, скажи, пожалуйста, а вот этот корабль, про который мы писали, он, этот корабль, э, помог, помог ли мальчику? Нет. Только там, там человек только помахал ему в ответ, а корабль не проплыл. А ты можешь объяснить, почему корабль не остановился, хотя они видели мальчика-человека, видели? Ну, билетов, наверное, у него не было, но ну, и... и принципе, ну, нет, ну деньги. ты представляешь корабль, Максим? Может, просто это, может, ты им показалось, что это просто какой-то путник, путешественник, да, а, он просто путешествует. А, да, им просто да. показалось, что это какой-то путник идет, потому что, возможно... Возможно, они что... не поняли даже, да. Это первый момент, а второй момент, ну, Саша, мастерских. Много же людей, типа, когда ты ну, останавливаться перед всеми. Типа, Если и... теплоход будет останавливаться, правильно Саша говорит, перед каждым, то тогда просто он не доедет в нужный момент до места. И мальчик, конечно, не огорчился, что ему не остановили. Но а кто? на чем он спасся, на боте. На боте. Давайте найдем это место в тексте. Так его все-таки вот, спасли. Давайте этот эпизод мы зачитаем с вами. Так, пожалуйста, кто? Интересный вопрос. Ребята, в конце текста автор именует кляксочками вот то самое озеро, где на карте оно нанесено. Как вы думаете, почему возникает такое слово кляксочки? Кляксочки на карте. На карте все-таки кляксочки не могут быть. Автор использует это слово. Кто объяснит? Так, кроме Виталика, кто еще попытается? Пожалуйста. Кусковская Софья, как ты думаешь? Почему слово кляксочки возникает? Так, ну Виталик. он говорит, потому что там будет какой-нибудь школьник, да? Черни у меня это делают. А вы когда писали старыми ручками или перьями, там могли вы вот, тогда пишешь и такая мясо Так, внимание, надо исходить вот из того, что делает Виталик. Он представляет себе, о чем идет речь. Понимаете, ребята?